Йо -йо -йо, всем привет! Э, с Беларуси начали атаку <зывают pause> массовую, причем. Я не знаю, что тебе делать. Мы могли бы освободить, но проблемы. Кстати, у нас проблемы с камерой. Она <с> заел. <Sergio> <PlayStation> стоп а что стоишь там? у нас камера о, Ладно, извиняйте Окей, запись идет камера села. пустяк Ну, сейчас немножко поиграем и расскажу. Это вроде бы не говорю мне, что можно не успели мы попробуем вводит свои войска и на счетчик россия вводит за наших своих войск на беларуси нападе один из за такие такие что делать я вот предлагаю У нас дело грянь сменить крым погнали тернополь мы можем и больно сутки запад погнали что он там болтал лично из нас на потратился у 1300. знаете я не летим но атаковать сразу на крым на донецк Обороняться. потому что я не знаю что реально было весну полет уже и не видно но все их трат все 5 тысяч на 4000 у нас еще кстати войска убивайтесь но у них остались царцисы, которые была в первой серии. Посылку оставим. В описании. Сейчас можем скива начать. За глупость. Можно напасть, наверное, если вдруг не упадут чиники. Спасем, освободим... Цернику. Так. Измещены 1800 оркестров. Так, перемещены 1000 оркестров до Полтала он просто наполтал этот это, что, ну, это получается, так, уй уже не про захватил, короче, друзья, я понял, что он хочет Чернихи взять, Полтав, метро, Запорожье и все эти под контролем территории. Кстати, да, когда он нападал у нас, это в принципе такой хотя хотел распад, но мы не допустим нам дошло думать. Надо было укрепить брону. Я не подумал. Погнали, Киев, нам Так, минис Орков. Шоу. Они сейчас будут атаковать. на 8 Петровск. Я уже за хвосты собрал свои. Просто соглашу суммы, Черниги, точнее, жестко. И они напали на град область. То есть они хотят вокруг. Но им сломал, они сейчас у меня западнее сейчас. Сливоганск, Крым, ничего они придумают. М -м -м. Нужна помощь Крывому Рову. Давай еще одес. Перед ним правим Потому что если Николаева, то что они так. Пошли вечерники кого атакуем. Конечно, плохо, что я так подпустил врага, то есть трату нанесем, жертвует людей. Поэтому не играйте так жестко, как я сейчас. Я просто играю. Харьков, бедный Харьков. Бомбит Харьков. Просто много русских. Просто много русских. Больше всего. Ну, как-то так. Сейчас мы смодим. бум, -бум, -бум. Давай, так, все же наверное, когда захватывать нашу территорию. Потому не всем побольше. 1300 не тысяч Ладно, это игра потом. Блин, потому что при орки потом там замышляют. У них войска 2600 на 110. У меня людей это. Трата людей. вообще молчит. Слабого а то сейчас будет нападать на нас. Так, Николаевск, Собуждаем. Ой, он уже много У нас плохие деньги, тысяч, тысяча, у нас 350. Так, трат, тратить, у нас просто выбора получается. Еще раз. А есть суммы бегли, суммы траты. Так, у нас больше сил тратит есть на помощь просто полным запас суммы не хочу и ни землю это будет жестко мы у а нас больше близко сейчас исправить да попадемся увидим только суммы я сейчас могу потоки тактически использовать тактику, то есть дать им захватить а потом атаковать, будет больше траты. Но я подпишу ошибку, что им... надо доводим. Они уже там шоуоднитвер, я не знаю, не контролирует и полицей не придется тащить, тащить, тащить. Подумать раньше, Идинск, еще, очень пойдет. Я сейчас конечно, полтора, у меня мы... вот, пока направляет войска, мы тоже наполняем войска. Ну не будет. Ладно, сейчас по пойдет. придет. Сразу и защитить родину Давай, давай, Стива. Давай, да, Алтан. Да, Я Все, все, свой здесь. Все Да, сумон помогает. То есть, Собралась на Харькове. Помните Харьков первой часть Я вообще его воевал. Не давал. А теперь воська на как и здесь. а луганским не нужен. понятно дело, все будет контролировать эту территории сидит, турибли. Хорошо, катяшка будет украинцам. Николай, это поняла, все, чтоб войска там собирались. Мне будет плохо, потому что у он... меня будет больше войска. Но народ страдает, можно освободить не крипторск. Сырок не войны. Погнали, Никачвска сводим. Жестком. Один солдат остался. Так, давай сейчас плайва. Погнали. Будет там поеду сюда, то Что там? Зима. Там был, кстати. У нас будет Донецкий Крым. А тут на тебя Беларусь. Так, Смещина. Потай. Давай сказка. Дошли Харьков жестко так потом новый через свой все уже дает сразу 1, 2, 3, 3 дня, 4, дней, 2 3 дня или 4 5 дней давай три дня погнали донецкой примеченный Ork. Откуда Донецк? Донецк, поможет Донецк. Попробуй может Донецк. Не снова. Тратом мне еще побольше. ну это храм. Ну, жалко. Мне же не быть умным, ничего не познаете. А со сками. Если еще покрепление возьму, друзья, там будет жестко. Ох, так окей. перемещение войска. Видимся. перевоградскую власть. Войска притащить. Донецк. Все, же это Донецк, им мне это не дается. И Запорожье может все же еще раз. Тут жаль, что нет вас атмосферы. что там взрывают, экономика. Ну, это будет же очень жестко измещение вот. Ну он подай нас вам куда за поделать пороже это помогаю, помогаю еще раз запорожье поможет еще раз может да. я не так тискает но не Петр войска перемещены так окей 550 пим, Харьков сооружаем. И не Крым начал действовать, потому что войска там есть. Так вот, Харьков. Харьков, окей. Крым персон. Персон уже дроном. В вот, Харьков и есть наш Харьков. Персон... Э -э Крым хочет такого персона. Мы сводим еще в Ванск. наш последний кем ну шо, этим еще близко. Насем подкреплением В Кремле паника. Толпошки, зрадники среди дисков в Украине, шо там в Украине, тантен-тен. Відключено интернет дату бачи. Погнали. Трати. А, погнали. Крем, сложим крем, погнали, крем наш. Промога веска за за фабрично различным пудингом мархмид пакт си боси. Все, утруемся до первых демократичных выборов Пит наглядом грядущем светлого спилноты. Следующий ходим. 10 тысяч веська. Это война. Так, на инван Риви. Это на, на Жетома. Ну, японка можно балансировать. Тем более даты даже не считаются. Для счетчика. Что делаем Да, все уже. Конец. С мозгом было бы весь она ладно новый следующий раз музыка всем все просмотрим макс пран э, раз музыка и уберем сложность мощную там есть кафе увидите какая будет мощная